Ладно, поехали, сейчас потихоньку. У нас же адреса есть, все есть, да? Да, да, да, все, поехали. Поехали. Полноценно хороший подарок, наполнение, вкусняшки, ну и как бы доставка, доставка в обрешетке. Доставка упаковывается так, что придется Целости сохранности. Мы даем подарки и надеюсь, что и Вселенная нам даст подарки. <свят> в том, в, панорамном да, в это, да. и для тех, кто хочет а, максимально сэкономить в городе отдельно Сочи, отдельно свой вход, <свят> пожалуйста. Пока сейчас по акции от застройщика напрямую. Да, <свят> если хотите в ипотеку, давайте в ипотеку, проходит маткапитал. Забирайте Новый год, а, как правило после Нового года а, цены увеличиваются. Друзья, везем подарки Д. Будем сейчас отправлять, смотрите, два у меня в руке, в руках, да, один там остался, мы чуть позже разыграем. Точно там... подарки покажи. Ну подарки, да, вот смотри. Так. Сейчас вот сертификат здесь, вот эти орешки, вот помнишь, да, что. ну еще там да. есть подарок, да, покажи? Да, Вот второй. Да, вон сертификат. Да. Друзья, все по честному, повезли? Да, повезли в сдэк. Сейчас будем всем отправлять. Единственное, у нас а, одна покупательница, у нее сдэк, у не покупательница, а, победительница, у нее сдэк нет. Я не знаю, надо какой-то другой компании. Ну тогда мы отправим просто почтовым голубем. Вот и все, это будет правильнее, надежнее. Сейчас почта ела печки. Но Ладно, поехали сейчас потихоньку. У нас же адреса есть, все есть, да? Да, да, да. Все, поехали. Поехали. Слово погоди, Иван. Кстати, у нас плюс солнце 12 он... да Вон, Нет. Плюс, 13 градусов. плюс 12 с половиной ну 13 э -э, да. э -э, мне нравится то что сухо и даже Чуть -чуть подвину... даже в зимний период даже в зимний период машину не обязательно часто мыть, она, кстати, чистая. И знаешь, что замечал? машину помоешь, покатаешься по дождям а? Я она сама помылась. Она чистая. Она Едешь, дальше Да, она вновь да, чистая. Блин, солнце светит, да? Когда-нибудь этот автобус обрулим, а? Так, мы сейчас куда едем? Мы едем. Ну, едем с дэк да, надо дать. С а... ДЭК. Мы сейчас отправляем подарки. Да. И и едем на показ. Рабочих дел много? Блин, рабочих дел очень много. Слушай, на самом деле, знаешь, это хорошо, когда э, ты просыпаешься на работу и прям бежишь, потому что хочется тебе э, все больше и больше работать и делать добрых дел. Слушай, ну вообще в Сочи работать, в принципе, в кайф, потому что... Э сам факт присутствия тебя возле моря, блин, он как-то радует. Понятно даже, что мы там в летний период не так часто ходим на море, не так часто купаемся, на пляжах бываем редко, но когда есть возможность выбраться там в выходной день, поплавать там, позагорать на пляже, но ну это классно. В межсезонье, вот сейчас в межсезонье у нас хорошая погода на улице, но ну, относительно теплой и Слушай, а. самое классное, когда я выхожу из теплого помещения, с офиса, дохожу до машины, сажусь, э, ну, вот вся, грубо, говоря, моя там зимняя одежда, все, другой одежды у блин, меня Блин, да вот бывает. я купил пуховик, по сути, только съездить э, в, Тулу. В, в, в Тулу, да, но, может быть, в поляну еще сгонять, потому что я сейчас в нем хожу, ну, честно говоря, как бы, на не, блин, неудобно. Ну, жарко, жарко. Ну, неудобно в нем ходить, особенно, если ты куда-нибудь пошел в магазин там или э, в машине постоянно сидишь, ну, так себе история особо прикольно ну что друзья на улице на улице зима город сочи а, тепло комфортно удобно замечательно друзья мои а, для тех кто еще думает а, о приобретении квартиры в городе сочи не думайте забирайте забирайте новый год а, как правило после нового года а, цены увеличиваются. про это не стоит забывать а, что еще? А, квартиры в аренду идут хорошо. Мы об этом постоянно пишем ролики, а, интервью записываем, да. То есть а, имеет смысл квартиры рассмотреть для аренды. А, еще имеет смысл квартиры рассмотреть под льготную, а, либо субсидированную ипотеку, либо семейные, в общем какие-то программы. Все это, естественно, можно сделать, друзья мои. Однозначно в рамках 2-3 а, лет это будет грамотная инвестиция, поэтому. А, те, кто думает, заканчивайте думать. Звоните, пишите. А мы сейчас с Иваном э, будем отправлять подарочки. Ну давай, давай, давай, красавчик. Куда приехал? Да, дэк. Я первый раз в этом отделении. А ты наверняка приехал выполнять свои обязательства? Миссия. Миссия. Миссия невыполнима. Да. Или выполнима? Выполнима. Выполнима? Там, кстати, ДЭК есть, я посмотрела. Ну-ка, вас... от открывай свой ларчик. У Что нас... там у тебя? У меня одна что-то... А мышь сочинская главное чтобы не повесилась баннер и там еще засолки мамкина лежат засолки же да. самое главное сертификат есть да. сертификат да. есть а что еще у риэлтора должно быть багажнике баннер да. пойдем друзья видите как он по-честному выполняет свой долг Пообещал, сказал, значит, пошел и да, сделал. я хотел еще сказать, это э, действительно была э, наша с вами идея э, разыграть подарки. И э, э, что еще сказать? Сказал, ну, значит, сделал. Да, Все. вот прям от души. но как бы всегда относимся к людям уважительно и надеемся, что к нам тоже так относятся. А знаешь, что еще будет очень много разных вот таких всяких разных мероприятий, конкурсов. Да, да? мы хотим сейчас какую-нибудь викторину сделать, э, какую-то, я не знаю, там... Постоянно какие-нибудь, Да что-то полный, будем, полный прям, контакт был. Полный контакт, давай. Пойдем. Так, ты давай-давай, заходи, делай, а мы все проконтролируем. Здрасьте. А то да, ну, вдруг отправить. ты не мастер дела. Что это? Подарки одет а а Дед Мороза. Вань, мы одну посылочку отправили, а вторую сейчас будем отправлять. Что ты скажешь? Спасибо за развернутый ответ. Да, чуть-чуть да. сердце много... закололо, но <с <с обещали, но сделали, честно. Доставка, на самом деле, не особо обрадовал, но тем не менее, да. Полноценный хороший подарок, наполнение, вкусняшки, ну и как бы доставка, доставка в обрешетке. Доставка упаковывается так, что придется в целости и сохранности. Ну как есть. Да, одна уже ушла. И на самом деле, эта коробочка получается с доставкой и достаточно золотая бриллиантовая так, так вот золото здесь лежит вот здесь вот по от золота кстати напоминаю кому не нужно можете продать на вид уже сами решайте сколько продавать друзья или можете продать просто нам даже мы сами готовы выкупить у вас честно скажу но по крайней мере все должно быть сделано с душой потому что это на новый год да давай ну что ты отправил Поехали, забирай. Квитанция. Давай. Так, все, так, ну давай, давай, давай. Все, первая квитанция у нас ушла. Расскажи-ка свое мнение, свои ощущения. Слушай, ну ощущения приятные. Это Ощущ... квитанции, да? Ощущение Где можно приятное? отслеживать а, по да. QR-коду, правильно? Да, а на самом деле, деле у нас тогда так, такие розыгрыши первый раз, и я думаю, что они а, далеко не последние. И а, мы видим активность людей, и, блин, это приятно. А, мы даем подарки, и надеюсь, что и Вселенная нам даст подарки. Однозначно, сто процентов. Ну да, на самом деле, да. Что еще сказать? Друзья, сказать? вы участвуйте. Участвуйте. Я знаю, что там некоторые в комментариях пишут. Блин, да я не выиграю. Да выиграешь ты, не выиграешь. Какая разница? Ты поучаствуй. Получится хорошо, не получится. Хрен с ним. В следующий раз получится. Самое главное, друзья, на улице январь, да? А приезжайте, мы вас встретим в Сочи, посмотрите, травка зелененькая, ну, вот, ну, небо смотри. голубое. Вот, ну, вот, посмотри, вот зелень, вот, вот, Где? зелень, то ну, вот. Вот, смотрите, зелень, мелень, все дела, да? Правильно? Так, кстати, избушку можно купить э, вот, по акции. Один миллион рублей, кому надо? О, кстати, дом. Друзья, дом в панорамном остеклении. Да, да, и для тех, кто хочет а, максимально сэкономить в городе Отдельно Сочи... Отдельно свой вход. Да. Пожалуйста. Панорамное По, остекление. Панорамное остекление, да. А, да этот, а, фасады у нас уже готовы. А, стеклопакет тройной. А, что еще? Озеленение есть. Двойной, как он называется? Козырек? Да, это утеплен. Утеплитель. Ну кстати, неплохо выглядит, Сразу да. Же с озеленением, друзья, идет, поэтому да, вид, можно рассмотреть. Вид, кстати, на горы отсюда да. вид на, на горы, а, самый центр города Сочи, кстати, вон там а, ЖК раз, два, три, все рядышком. Друзья, самое главное есть своя. Небольшая верандочка, да? Да, здесь можно выйти, кофе попить, э, перекурить, если кому-то надо. Э, обращайтесь. Э, пока сейчас по акции от застройщика напрямую. Да, так. если хотите в ипотеку, давайте в апотеку проходит капитал А семейные проходят? И семейные. Все проходит, да. друзья. Да. В общем, оставайтесь с нами. Э, будем дальше работать. Мы с вами и для вас. Пока.